Всем привет, друзьям, подписчикам, всем, кто меня смотрит. Сегодня на улицах Москвы пустынно, и я решил выйти из дома, так режим допускает выход из дома, и хочется уже покинуть четыре стены потому что тяжело все дома сыну учится удаленно супруга тоже не работает в общем психологически сложно все время быть в заперти может это со временем привычка как-то ну, немножко стерпится это, и будет легче переносить. Но сейчас все-таки я нашел предлог, там в доме кончился хлеб, и что-то там еще надо прикупить. И в общем вышел я проветриться а в Москве, зима опять наступила, снег... У меня сын спрашивает, было на твоем памяти что-то подобное? Ты был на карантине? Я говорю, ну да, в школе были карантины, там, когда процентов 20-30 болели чем-то, то там в школе карантинный режим был. Но вот такого, как сейчас, не было. И я думаю, это, наверное, ко временам первой гражданской, первой Мировой войны, революции, там, когда эпидемии были, мы вернулись. Так что ситуация непростая, ситуация тревожная, но сама система у нас неправильная, что сделали такой огромный город, Москва, вот все стягиваются, все финансы сюда, все человеческие ресурсы, все пути здесь пересекаются я разговаривал летом со своим одноклассником который он медик и работает со спортивными командами, ему приходится летать часто, и он мне рассказывал что вот он в Тюмень летит, с Сахалина в Тюмень через Москву и вот такие маршруты, все время через Москву я спрашиваю, что же у нас почему через Москву это Получается, фактически в обратную сторону он, ему лететь, часть маршрута приходится, да, говорит, вот у нас так, Москва, хаб такой транспортный, считается, что так построили вот схему. Ну и посмотрите, да, вот с таким вирусом, да, и огромному городу ему труднее всего удержаться от эпидемии, пандемии или как ее еще на, назвать. Зачем делать такую концентрацию в одном месте? Это ведь не только с точки зрения эпидемии, стихийных бедствий. Это с военной точки зрения очень неправильно. Посмотрите, все тут в условиях да, сейчас... Возможностей ядерной войны, там ударов э тут не очень много надо, чтобы накрыть эту площадь. Вот, э э Москву, да, ее, наверное, э средствами ПВО будут защищать по-всячески э всеми возможными способами, но э это, наверное, сложно будет, потому что и, как говорится, и противник будет стараться. Э поразить эту цель такую, значит, для него привлекательную. Поэтому смотрите, вот еще с точки зрения обывателя, скажу, сделали эти парковки. Система совершенно, ну, я не хочу сказать безумная, да, я понимаю их ход мысли. То есть в основном наши власть власть имущая ориентируется всегда на Европу то есть Азия вызывает у них такое вот чувство чего-то какого-то антисанитарии нецивилизованности и всего такого прочего хотя вот опять же по итогам этой пандемии посмотрим кто окажется более цивилизованным Смотрите, что сейчас в Америке происходит. И вот, по поездив, по, посмотрев там в, в командировках, на, на отдыхе, наши чиновники увидели, как это в Европе, решили, что у, у нас своей специфики быть не может, и ничего лучше Европы они не видели, поэтому давайте сделаем так же, как в Европе. Со всеми их ценами, штрафами они сюда этот... Опыт, как просто ксерокопию делают на российскую, на нашей, как говорится, российской базе с другими совершенно неподходящими ей правилами. Я считаю, это очень глупо. Огромное Страна, вот самое главное наше богатство, земля, это наши просторы огромные. Зачем, во-первых, делать такую плотную застройку в городе, что у нас проблемы с парковками возникают, как в Европе, уму непостижимо. Да? Почему мы идем по чужому пути? Зачем вообще создавать такие крупные города, крупные агломер... агломерации, как Московская? Я не понимаю. И вот опять же к ситуации с коронавирусом обращусь. Сейчас был упор на то, чтобы людей с индивидуальных автомобилей высадить. То есть им все, все дорожится на владение обходится, все труднее приехать куда-нибудь по делам в гости с парковками, все сложнее, все дороже, все больше штрафы, штрафы я считаю просто драконовские. Вот Путин считает, что 17 тысяч у нас начинается средний класс, ну но... Посмотрите, вот средний класс сейчас по 5 тысяч за неправильную парковку платит. Причем уже начались с этого года прямо во дворах. Да, думаю, что не с этого, наверное, с прошлого. У нас здесь убрали заборчики зелененькие, которые были раньше. И просто невозможно было на газон поставить. А сейчас ведь вот у машины на дне ведь глаз нету, и я не могу под, под машиной увидеть, где я ставлю. И Я стараюсь ставить на самый край асфальта, <coughs> потому что тут, как говорится, чтобы другим машинам можно было проехать. Но, <coughs> тем не менее, иногда я <coughs> могу и там на пол колеса промахнуться. И, опа, 5000 штраф. Среднему классу, получающему от 17 тысяч это как раз 25% больше 25% заработка а, на один штраф, да. А если эвакуируют, еще в два раза больше. А, так что вот просто геноцид такой автовладельцев. И это при том, что общественный транспорт, конечно, более, гораздо опасен во время эпидемии. И вот сейчас, когда всех высадили... В автобусы и, и думают, закрывать, не закрывать метро там. Что вообще на, начнется, понимаете? Так бы на, народ на своих машинах частично ездил, а, а у нас а, все полезут в троллейбусы и автобусы. И что это будет а, просто... Как, какая концентрация там будет этих вирусов. И сейчас, да, вот объявили карантин. Да сделайте бесплатно парковки нет, не сделали. Ну, да, сейчас и на работу никто не ездит. Ну, то есть ездит, но мало. Но это же не будет до бесконечности. Экономика просто... Ну, она исчезнет. Не просто рухнет, ее не будет, если люди не будут работать, и экономики не будет. Долго ли мы на этих запасах своих сможем продержаться? В общем, вопросов куча. Вот Сейчас наблюдаю эту... Это, конечно, я свои власти ругаю. Наверное, в других странах тоже люди свои власти ругают не меньше. Но критика, она нужна, чтобы власть... У нее нет обратной связи, понимаете? Нас никто не спрашивает. Нам... Выходит Терешкова из телевизора заявляет, что надо обнулить Путина и, и иди ее обнуляй. Нет, это, это болезнь, я считаю. Государство не, не будет крепким на, на таких принципах, созданная. Тем более, сейчас вот интернет есть, можно обратную связь. Надо просто умно подойти к этому вопросу, чтобы. Государство слышало гражданское общество, чтобы могло реагировать на... не на каких-то вот космонавтов, да, вот вдруг выскакивающих из коробочки, а чтобы народ свой слышал. Да, <свы> что, что хочу сказать. Хотел, мысли продолжить, что, наверное, в других государствах есть поводы их еще больше ругать. Смотрите, Европа как там нырнула в эту коронавирусную воронку. Что творится в Америке? Это ну, просто, ребят, мир перевернулся. Китай, да, вот, который всячески поносили, что это вот антисанитарии, что вот это вот китайские привычки, что они жрут, что попало и все такое прочее. А что американцы теперь могут про себя сказать? Почему у них... А... Давайте, ребят, руки что ли мойте там чаще и лучше. Я не знаю, что, что они делают, что итальянцы... А... Ну... Просто вот... Это, конечно, со временем будут все тайны раскрыты вот этой страшной эпопеи, которая сейчас происходит. Дай бог, чтобы она быстрее кончилась, переродится этот вирус и начнут дети умирать. А если среднего работоспособного возраста, тогда еще хуже будет. Так что опасность главная – это мутация этого вируса. Вируса, насколько быстро он будет мутировать, как быстро мы реагировать сможем. как Надо научиться быстро делать вакцины. Вот Грета Тумберг сейчас, наверное, рвет волосы на башке, что зря она уроки прогуливала, не, не ту тему она стала разрабатывать. Бренд Грета Тумберг она зарегистрировала защите окружающей среды. Думала, фермешка ее будет хорошо зарабатывать, а тут, на тебе, вот, коронавирус пришел, и все ее планы накрылись, и сама заболела. Так что Грета Тунберг пусть отдохнет, может, уроками займется, там научится по удаленке работать. вот Ученым надо подумать, и вообще всем мыслящим Людям надо пересмотреть свои ценности. Кстати, вот западные ценности тоже сильно поблекли, потускнели вот во время этого коронавируса. Должны быть какие-то общечеловеческие ценности. Может, там, я не знаю, ООН или какая-то новая организация будет, должны... Все вместе сесть и это дело как следует обсудить и сделать что-то более умное. Вот мы э, так уповали на Евросоюз, хотя, конечно, в, в России уже э, давно к нему скептическое отношение, а вот наши соседи, они прям вот верили, что это какое-то э, панацея и спасение вообще от всех бед, что это умная такая система, да, челов человеколюбивая, оказалось как бы... Совершенно все наоборот. И даже мне обидно за европейцев, что они так вы... выступили позорно практически. Короче, дай бог им здоровье и дай бог им ума, чтобы признать свои ошибки. И сделать свою жизнь, ну, отказаться от эгоизма, да, вот, э, э, э, эгоизм в европейских ценностях, он, в реальных ценностях, он занимает очень значительную роль, и <dissipate> мы давно ездили по <latego> <Gazette> странам Азии, вот, у, у нас отношения... Несколько другое к миру, чем вот, знаете, включаешь телевизор и там только обсуждается. Там собачки английской королевы или там еще какие-то немецкие, итальянские и американские новости. Как будто этим весь мир заканчивается. А в Азии ведь много, гораздо больше народу живет и очень много интересного происходит. Ну вот сейчас все смотрят на Китай, но есть и другие страны. Так что, ребят, будущее будущее мира не в Европе и, и не в Америке, наверное, оно где-то где-то на просторах евразийского континента, скорее всего, может быть и какие-то глобальные институции удастся построить вот где откуда будут какие-то сигналы исходить ну для для всего мира вот как э -э, как нам с экологией быть с экономикой и что-то еще но это будет совершенно не похоже на то что есть сейчас э -э, ну все наверное слишком не буду я растекаться мыслью по древу в общем сейчас ситуация еще очень э, сложная, вот, э, загадать даже на неделю вперед трудно, это касается и экономики, и геополитики, э, поэтому давайте по, посидим, посмотрим, д, дома переждем. Э, в России тьфу, тьфу, тьфу, пока нету э, такого количества заболевших и умерших, но... Динамика мне не нравится, растет пока довольно быстро. Посмотрим вот по результатам карантина, как он смогли мы остановить, как китайцы, вот у них уже давно перестало расти вот это число заболевших. И хорошо бы, чтобы мы быстрее быстрее пришли к этому, потому что. Пока еще больных не так много, но с каждым днем их прибавляется очень-очень приличный процент. Так что, друзья, дай Бог всем вам здоровья. Сейчас пойду домой, надену вот так маску и вам советую везде на улице надевать маски, Самим им их сделать несложно. Слушайте рекомендации врачей. Сейчас этих рекомендаций много. Тоже нужен здравый подход к этому, какие вам подходят, какие нет. Ну и все. Давайте до встречи в следующих роликах. Всем добра, здоровья.